Представляем вашему вниманию крепеж транспортный для углекислотных огнетушителей ОУ-2. Отличие настенных крепежей от транспортных в том, что транспортные имеют защелки, с помощью которых огнетушитель надежно фиксируется, благодаря чему он не выпадает из крепежа при тряске во время езды. Крепеж металлический имеет две защелки и два отверстия для фиксации крепежа в транспорте. Окрашен порошковой краской в красный цвет.